Доброго времени суток, меня зовут Олег Клинин и я представляю вашему вниманию урок по созданию эффекта HDR в программе Adobe Photoshop. Итак, немного вступления и информации, что же такое HDR. High Dynamic Range Imagine или HDRI или просто HDR. Это название технологии работы с изображением и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Итак, простыми словами, HDR – это новое модное в последнее время направление фотографии. И Эта техника позволяет сделать очень красивые фото даже из самых обычных снимков. Отличается HDR-фото от обычной цифровой фотографии своей необычной прорисовкой мельчайших деталей, а также неестественными мистическими тенями. Существует много техник по созданию данного эффекта, а также споров. Как же на самом деле выглядит этот эффект. Поэтому я покажу вам два способа создания HDR фотографии. А вам уже выбирать, что больше понравится. Вот. Вот такую я фотографию выбрал. И когда мы применим эффект HDR, вот такой вот она станет. Это первый вариант. И опять же наша фотография, то же самое, и сейчас мы увидим, какой она станет. Вот такой вот симпатичный. Ну что ж, начнем. Открываем желаемую фотографию. Я выбрал фото своего города, сделанную местным фотохудожником Дмитрием Олимкиным чтобы показать вам, что этот эффект можно применить к любым вашим фото с более или менее четким изображением. Всегда в Photoshop работает лучше с более качественными, конечно, изображениями. Но... Итак, начнем. Изначально выбираем коррекцию тени и света. выставляем эффект 50 процентов ширина тонового диапазона 40 процентов радиус 40 пикселей света эффект 50 процентов ширина тонового диапазона 40 процентов и радиус 120 пикселей отодвину чтобы вам было видно цветокоррекции ставим плюс 20 да. и контраст на средних тонов ставим плюс 20 также. Нажимаем ОК. Далее. Дублируем наш фон. Можно это сделать клавишами Ctrl J. Либо, как вы видели, как я это сделал. И обесцвечиваем изображение. И ставим перекрытие на это изображение. Далее я создаю дубликат слоя другим способом и переношу его вверх, чтобы вам было понятно. Выбираем фильтр размытия по гауссу. Здесь выставляем радиус ну, в зависимости от качества вашего изображения. В моем случае это будет 35 пикселов. Вот, чтобы такое изображение было крайне нечеткое и ставим мягкий свет вот такое изображение у нас получилось но лучше поставить непрозрачность потому как она сильно разметая на 40 процентов смотрим как с ним как без него вот в принципе эффект создан но к этому фото мы еще вернемся так как оно не сильно констрастная сейчас я вам покажу второй вариант и потом потом мы поработаем с теми фото которые у нас уже получились мы их обрабатывать будем после одинаково почти дублируем фон берем исходное изображение далее коррекция тени и света как и в первом варианте только здесь немножко будет по-другому и у нас эффект тени у нас 50 45 44 а света 65 65 и 45 ну, здесь я смотрю как будет лучше останавливать все таки на 45 и здесь тоже плюс 20 мы добавляем В принципе немножко поменялись настройки а так все то же самое копируем слой и Ставим осветление основы. Я подпишу еще слой, что это осветление основы, дабы потом не запутаться. Далее, копирую уже из получившийся слой и называю его линейный затемнитель. Естественно, здесь тоже ставим линейный затемнитель. Копируем этот слой который получился. Я меняю название перекрытия и естественно ставлю перекрытие. Фото получилось слишком такое насыщенное, поэтому мы можем подкорректировать это прозрачностью. Вот и я ставлю где-то 50 процентов осветление основы тоже 50 процентов и перекрытие оставляю без изменений пока пусть будет так теперь вот смотрите как было как стало. Так, сейчас я открою и тот и другой способ и покажу чтобы сделать дальше чтобы фото было еще лучше выглядел потому что первый к примеру способ не особо хорош второй слишком скажем так контрастный поэтому сейчас кое-что поменяем что мы делаем с первым способом смотрим какой он был какой он стал Второй тоже смотрим, какой был и какой стал. И сейчас поработаем со вторым способом. Еще линейный затемнитель. Я делаю непрозрачность. Ну, там, в зависимости от качества вашей фотографии, тут уже можно поиграться с непрозрачностью, чтобы она выглядела более интересной фотографией. так создаю новый слой ставлю черную кисть и мягкость вернее жесткость на 0 процентов то есть мягкую кисточку беру и закрашиваем черным по краям вот так Дальше меняем на мягкий свет. Но мы видим, небо сильно затемнилось. Для этого можно взять ластик, поставить непрозрачность где-то на 50% и немножко осветлить таким образом небо. Да, и жесткость забыл поменять. Вот. В принципе можно немножко размыть но оно и так неплохо выглядит с этим изображением то есть нашим первым способом я делаю цветовой баланс немножко скажем так добавляю цветов фото и опять же добавляю цветовой тон насыщенность насыщенность чуть подниму вот. яркость поставлю чуть чуть меньше на минус 7 поиграюсь немножко с цветом какой лучше будет чуть-чуть вот, тут изменилось далее создаю новый слой и проделываю, как и со вторым способом, делаю черную такую рамочку. То есть по краям прохожусь черной кистью. Вот здесь также немножко небо затронул. И поставлю слой так перекрытия слишком мягкий свет более или менее нормальный теперь беру ластик непрозрачность 50 процентов немножко небо вот и непрозрачность чуть поменяю потому что слишком затемнилось вот так уже будет получше вот второй способ вот первый способ Вот как был, была наша фотография, как стала. И второй способ, как была фотография, как стала. Ну, вот, в принципе, и все, что я вам хотел показать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.